Здравствуйте! Мы выполняем задание номер 14 ЕГЭ. Прочитаем задание. Укажите цифры, на месте которых пишется две буквы Н. Мы были огорчены, увидев взволнованное лицо девушки в серебряном пальто, которая шла по направлению к каменному мосту. Огорчены краткой причастие. Пишется одна буква Н. Увидев взволнованное лицо, взволнованное от слова «взволновать», «что сделать» – глагол совершенного вида. Кроме того, есть суффикс «ова», есть приставка. Мы пишем две буквы «н». В серебряном пальто. Серебряный от слова «серебро» одна буква «н», потому что слово возникло с помощью суффикса ян. по направлению к каменному мосту. Каменный от слова «камень» пишем две буквы «Н». И правильный ответ. Посмотрите на цифры. Всего хорошего. До свидания.